Я выражаю, но как-то страшно, не страшно, не знаю. Это до на нас не дойдет, наверное, надеюсь. Скорбить надо, конечно. Ужасно, это ужасно. Я просто ну, уплачиваю вместе с людьми, французами. Это страшно, это для нас страшно. Они же могут и сюда прийти. После того, как пережили, когда из тюрьмы сбегали, вот тогда, конечно, уже было страшно. А У нас сейчас север тоже стал как-то, вот понимаете, религиозным. У нас... Место школ появляется мечети, мечети больше, чем школ. У нас тоже кое какие меры должны быть приняты, я считаю. Боимся, ну никто не застрахован, никакая страна не застрахована от этой теракта.